Кровью, Одну секунду. Мы, да, он, слушай. Блядь. Не надо. Женька сказал, что я... выебал я себе. Я пошутил. Кирпич. Блядь. Я слушал. Ать, я раскололся. Ать, хорош. Да. Забери Макс у него, блядь, а то он себе всю бошку разобьет. Забери, а -а -а. тебе говорю. Иди, поставь его на место. Все, свет погас. Ты